Поделюсь с вами историей, которая произошла на самом деле. Я сам был тому свидетелем. Не знаю, тянет она на сверхъестественное или нет, но я думаю, что да. В 2000 году наш город просто замучила банда сатанистов. Что они только не вытворяли, это не передать словами, а могилы. Жгли венки, разрывали захоронения, распинали на крестах собак и кошек. Устраивали какие-то дикие игрища на кладбищах. Одним словом, кошмар. Никто не мог ничего сделать, потому что отец одного из членов Шайки был высокопоставленным чиновником. Так вот... В ночь с 29 на 30 апреля 2001 года Эти, с позволения сказать граждане во главе со своим духовным лидером Возвращались с очередной сходки на деревенском кладбище Что недалеко от города Поскольку до трассы, которая ведет непосредственно в город Ехать довольно далеко они решили проехать по промзоне нашего металлургического комбината. Надо сказать, что ночью там всегда довольно оживленно, и Белазы ездят табунами. Вообще въезд в промзону для легкового автомобиля закрыт, и как им удалось туда проникнуть, никто так и не понял. Белаз – это огромная машина, под которой может спокойно проехать, например, шестерка. А вот компания ехала на Ниве. В относительно небольшую машину набилось шесть человек. В пять часов утра товарищи, возвращающиеся с очередного шабаша, столкнулись с груженным Белазом. Финальный аккорд в ночи был звучным. Крыши у Нивы как не бывало, как и двух голов пассажиров. Из всей компании пятеро погибли на месте. Шестого, вдохновителя и учителя доставили к нам в больницу с травмами, которые по всем канонам медицины были несовместимы с жизнью. Но он жил. Через 20 минут он был в операционной. Еще через 20 минут после начала операции он умер. Поскольку все случилось в операционной, его тут же начали реанимировать. Иначе, если не предпринять никаких мер, Замучаешься по судам бегать. На все про все восемь минут. Можно, конечно, и дольше упражняться, но тогда уже получится не человек, а растение, ибо клетки головного мозга начинают отмирать. Не буду врать, все надеялись, что сердце завести не удастся и он умрет. Но он вернулся ровно через шесть минут. Операция, которая длилась почти 8 часов. Его по частям собирали, сшивали, штопали все имеющиеся в наличии хирурги и травматологи по очереди, включая даже узких специалистов. За это время он уходил еще раз пять, но на шестой минуте его снова возвращали. Через восемь часов его всего утыканного трубками, проводами... И закованного в гипс определили в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Все думали, что из комы он не выйдет никогда. Но ничего подобного. В себя он пришел через сутки, в полной мере ощутив боль переломанного израненного и искалеченного тела. Уже не знаю, что они делали на том заброшенном кладбище, кого вызывали и о чем просили. Этого он не рассказал, но первое, что он сделал, приходя в сознание, попросил пригласить батюшку из местной церкви. Причем в глазах у него стоял такой неприкрытый ужас, что девчонки-медсестры из реанимации просто боялись к нему подходить. не боль, не страдание, а реальный чистый ужас. И началась его жизнь после аварии. Если это, конечно, можно назвать жизнью. Все какие только возможны осложнения после операции он испытал на себе. Полный набор. Пневмония, несостоятельность швов. Не буду перечислять. В довершение всего у него начался остеомелит. Парень просто гнил заживо. Его кости буквально расплавлялись. Сколько раз его брали в операционную, травматологи сбили со счету. Его история болезни превратилась в толстенный тон. А сколько раз останавливалось его сердце. Но каждый раз во время реанимации он возвращался обратно на шестой минуте. Не раньше, не позже. Все время на шестой минуте. Это была просто реальная мистика. Над ним будто кто-то издевался, не давая уйти и обрести покоя. Где-то через полгода после его страданий, один доктор втайне решился на должностное преступление. И когда давление упало до нуля, а на кардиографе появилась ровная линия, он не стал реанимировать парня. Решив дать ему спокойно уйти и прекратить его мучения. Вы не поверите, но снова на шестой минуте появился пульс на сонной артерии, и аппарат выдал четкую кривую. Парень снова ожил, сам, без посторонней помощи. После этого реаниматолог уволился по собственному желанию и перешел работать в платный центр врачом УЗИ. Парень умер ровно через год, в ночь с 29 на 30 апреля, в 5 часов утра. Полной ложкой нахлебавшись страданий, его как будто специально живого протащили через все круги ада. Прошло уже почти 9 лет, но весь персонал нашей больницы до сих пор помнит эту историю. И я все время спрашиваю себя... Что это было? Кого они вызывали тогда на кладбище? Или пытались вызвать? Как все это объяснить? Я человек с высшим медицинским образованием. Сам сделал не один десяток операций и не раз видел смерть. Я должен относиться ко всему со здоровым скептицизмом присущим всем медикам. Но я не могу. Не могу и все тут. Я просто не нахожу этому объяснения и поэтому боюсь, а вдруг там, за последней чертой, нас ждет нечто неведомое и настолько страшное, что все волосы становятся дыбом.